Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня будет такое необычное видео. Всегда я показывала цветочки, все. А сегодня буду собирать плоды и варить свой кофе. Все вы знаете, что у меня очень много красивых растений, цветов. Но кроме красоты, получаем и бонусы, то есть плоды. И в сегодняшнем видео будем пробовать мандарин. И варить в турке свой кофе. В последнем видео про кофе я показывала, как собирала плоды и оставила их подсушиваться. Затем я их почистила, сняла их на оболочку. Но я еще не обжаривала, буду делать все при вас. Ссылка на это видео, как я собирала кофе, будет в описании под видео. Это зерна кофе. Они еще пока зеленые, я их не обжаривала. Со времени снятия урожая прошел месяц то есть они у меня хорошо просушились. И эта оболочка, которая была красная, потом она стала такой, знаете, темно-коричневой, она отшелушилась очень хорошо. И теперь вот я буду обжаривать. Я уже включила плиту. Ну, здесь, я думаю, на турочку все равно получится на маленькую турочку. И сейчас я их обжарю. Ну вот видите, начало обжариваться кофе. Начинает коричневым становиться. Но ну, вот так получается. Просто количество кофе очень маленькое, поэтому неудобно жарить. И так маленькая сковородочка, но ну, здесь где-то чайная ложка будет, наверное. Сейчас попробуем это все. Здесь вот шелуха, которая вот сейчас я это все буду убирать. Сейчас еще чуть-чуть, вот видите, уже коричневая. Хочу шелуху убрать. Ну вот пока зерна осывает, я их буду молоть вот такой в кофемолке. Это настоящая кофемолка из Еревана. И чем, в чем ее преимущество? У нее очень тонкий помол, как раз подходящий для варки в турке. И вот в такой турочке я сейчас приготовлю кофе. Ну, пока зерна остывают, пойдемте срежем мандарин. Ну, это вот мой мандарин, такое деревце. Это прививка и мандарины. Я чувствую, что это абхазские, потому что мы две маленьких уже скушали. Они, кстати, очень сладкие. И не было косточек в них. Но теперь я хочу снять вот этот мандарин большой. Давайте я его сейчас. Вот, видите, он уже, несмотря на то, что шкурка зеленая он уже спелый. Пойдемте его почистить. Смотрите, мандарин какой! Видите? Большой такой. Такой мягкий. Ну, как бы такой. Чувствуется, что уже все готов. И кстати, смотрите, как хорошо он чистится. Все, мандарин готов. И знаете, у меня такое чувство, мне так это приятно вообще, чтобы пойти сорвать со своего деревца плод и его скушать. Смотрите. Ой, аромат какой стоит, вы не представляете. Вот, видите. Вот что. Видите, ни одной косточки-то нету. Ну, теперь попробуем. <свеч> mm -hmm. Знаете, даже вырасти в горшочке, он довольно-таки имеет сладковатый вкус и такой сочный. Но я думаю, что их уже можно снимать. Они уже все созрели. Ну все, зерна уже готовые. Можно теперь их молоть. Сейчас покажу свою кофемолку. Это контейнер для уже молотого зерна. Такая тяжеленькая. А здесь засыпается зерна. Видите, там ничего нет, никакого зерна, шелуха. То есть она пустая. Сейчас я буду туда вот. ложу свой урожай. Ой, как приятно! Как приятно! -то. Сейчас попробуем. И теперь вот так. Вот. Буду крутить. Слышите, хруст какой? Процесс, конечно, это не быстрый. А стоит потрудиться. Мужу отдала молоть кофе. А сейчас вам покажу, как сейчас выглядит мое кофейное деревце. Вот оно, вот оно. Посмотрите, все усыпано бутонами. Посмотрите, посмотрите, что творится с моим кофе. Он как, знаете, столько зерен будет. Я думаю, сковородочка-то точно будет полная. Следующее вот видите очень конечно радует радует меня мои питомцы могу сказать благодарят благодарят меня видите вот прям знаете распустится прям вообще скоро вот-вот прям распустится может даже завтра видите сколько цветов будет у меня есть а, видео на канале если кому-то интересно, как я ухаживаю за своим кофейным деревом, можете зайти и посмотреть. Ну, продолжим. Ну, здесь все уже перемолото. Слышите по звуку, да, как бы ничего, хруста нет. Давайте теперь откроем. Обалдеть! Вы не представляете, вот, а, вот этот аромат кофе, кофе, конечно, я не передам. Обалденно пахнет. Сейчас я на белую салфеточку высыплю содержимое да, и посмотрим цвет. Смотрите, красота. Видите, как мелко, прям мелкий порошочек такой. А как пахнет, как пахнет. Вот видите, как раз на чашечку-то кофе. Вот на такую турочку это будет прям вообще замечательно. Теперь я это все в турочку посыпаю. О! Наливаю водички. Вот так. Ну Я добавлю сахарочку чуть-чуть. Сейчас я это все хорошо помешаю. И ставлю на огонь. Я уже включила. Даже не верится дожилась до такого что варю собственный свой урожай <с> а как приятно <с> ну, вот я постоянно так помешиваю. конечно вот эта комфорт она очень такая ну, большая площадь по-другому никак на газовой наверно было бы удобнее конечно но ничего уже образуется пенка немножко Видите, образуется пенка. Зерно, видимо, качественное. К сожалению, только сорт кофе неизвестен. То ли арабика, то ли робуста. Ну, скорее всего, арабика. Ну все, смотрите, кофе готов. Пены вообще. Посмотрите, сколько пенки. Ну, я думаю, он такой будет. Крепенький. Посмотрите, какая красота. Сейчас я это все... Теперь идемте пробовать, в прикуску с мандарином. М -м -м. Ну, кофе ароматный, но он, конечно, отличается. То, что продают в магазинах, он такой очень насыщенный вкус и такой, знаете, прям... М -м -м. Ведь не секрет, кофе, который продается в магазинах, он уже без кофеина. А это же здесь уже и с кофеином, как настоящий кофе сваренный. Вообще замечательно. Закусим мандаринкой. Mm. Ну что я могу сказать? Мечты сбываются. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.